Бесплатные вакансии в Польше. Условия труда на заводе Биовар. Так называется этот видос, как вы уже наверняка успели заметить. Потому что он будет естественно об условиях труда для сварщиков и монтажников. На польском заводе Биовар. Завод специализируется по производству отопительного оборудования. Все те из вас, кому интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Приветствую вас, друзья! Для тех, кто на этом канале находится впервые я хочу сказать, что это канал Work and Life и создан он для людей, заинтересованных в работе и жизни за границей, в частности в Польше. Меня зовут Антон Белюк, я работаю сейчас в польском агентстве по трудоустройству Группа Progress, работаю здесь координатором. Я набираю людей на работы по всему поморскому воеводству и также по Белостоку, где собственно сейчас и нахожусь. Приехал сюда позавчера, жил на побережье Балтийского моря, там работал, приехал сюда и работы просто навалилась огромная гора, даже не знаю, как описать, вакансий очень много и работ, вот сейчас, например, без 15, 2 ночи. Я очень уставший, поэтому извините, ну, если буду что-то путаться немножко, <laughs> потому что уже начинает немножко путать. <laughs> Но днем снимать нет возможности, потому что опять же с 10 утра начинаю до часов 5-6 вечера, что и делаю только то отвечаю на звонки ваши, <laughs> ну я имею в виду людей, которые звонят по поводу работы мне, ну и также Получаю различные вакансии мейлом, которые мне приходят от различных работодателей с разных филиалов, с разных филиалов агентства группа «Прогресс». Поэтому сейчас только есть возможность поснимать в такое позднее время. И, как и обещал, собственно, раньше по возможности снять условия труда именно на заводе, где трудятся люди на производстве отопительных котлов и вот получилось не то что снять, но получилось мне достать видео с этого завода, ну, где показаны условия труда и в общих чертах сам рабочий процесс для сварщиков и монтажников. ну в общем вот сейчас на ваших экранах вы можете видеть как производят мелкие детали различные для этих котлов ну, здесь делают все на этом заводе, начиная от обшивки этих котлов и заканчивая внутренностями, там, внутренними отопительными приборами, скажем так. Ну вот, здесь на специальных таких аппаратах выгибают различные детали для внешней оболочки этих котлов и вот здесь вот уже самое интересное начинается вы видите, какую работу будут выполнять сварщики все из вас, кто приедет на данный завод это будет в основном работа вот такого плана это обваривание вот таких вот трубок 15-20 данные котлы, обваривание их по кругу просто, ну естественно, нормально нужно положить шов, чтобы держало под давлением было герметично вот потом эти трубки вот, крышку уже котла вставляют в саму основную оболочку ну и таким образом вот собирается данный котел и обваривает его уже по кругу основные швы машина автомат ну и вот здесь уже работа для монтажников показана вот в этом собственно будет заключаться основная работа тех кто приедет на монтаж это вот вот Нужно будет цеплять данные котлы Вот на такое устройство Передвижное под, Подвесное, не знаю как назвать Типа такая передвижная кранбалка Для зацепа этих котлов В одном цеху И потом они будут уже На этом же устройстве передвигаться В следующий для последующей там Обработки, покраски и всего остального Вот этим будут заниматься Монтажники Платить вам будут за это 12 Злотых 35 грошей в час нетто, ну а сварщики будут э, получать 21 злотых в час нетто. Тест для сварщиков чисто визуально идет, не под ультразвук ничего не надо. но ну, а монтажники можно э, и без специальности, но желательно умение читать технический чертеж, очень приветствуется. Ну и обязательно знание польского языка на уровне понимания, как и у монтажников, так и у сварщиков. Но дальше не буду уже описывать эту вакансию, потому что есть видео, где я подробно ее описывал, просто засчитывал ее характеристики, скажем так, ссылка на это, на это видео появится на ваших экранах в конце данного видеоролика. Ну, а что касается вакансий, то сейчас нужны люди, опять же, на завод, по производство рыбной продукции в Кошелине, 150 человек. Потом 15 слесарей, 15 сварщиков на еще одно производство в Белостоке. Потом 5 слесарей, 5 сварщиков в Альблонг. Потом 25 человек на мебельную фабрику в Белостоке, я эту вакансию уже выложил, остальные буду еще выкладывать завтра, буду все переводить, составлять, потому что, ну, как я сказал, работы просто огромная гора, и уже завтра этим займусь, сегодня не получилось. Mm -hmm. Сюда еще нужны будут сварщики, также, скорее всего, монтажники, насчет монтажников ну еще не точно буду знать завтра или актуально, но в любом случае периодически будут требоваться и монтажники и сварщиков сказали, что пока будут брать сколько бы ни было, так что все те, кто заинтересован в данной работе, обязательно звоните мне, вот мой номер, к слову, сейчас на ваших экранах появился, там и вайберы, и ватсап, как можете видеть, поэтому набирайте прямо сейчас, не тяните есть на заработки в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. В общем, все те из вас, кто заинтересован в работе и жизни в Польше, обязательно продолжайте следить за моим творчеством, потому что впереди нас ждет еще очень и очень много всего интересного. Впереди нас ждет просто море всего интересного. Потому что это только начало, друзья, так скажем, моего, нашего, буду говорить так, пути. Вот, поэтому если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь на него, также подписывайтесь на мои группы в Одноклассниках, ВКонтакте и на мой канал в Телеграме, куда я также настоятельно рекомендую вам подписаться, ссылки на это все вы найдете в описании к этому видео. Особенно я вам рекомендую канал с Телеграме, потому что именно там будут все самые свежие новые вакансии появляться в первую очередь. Так же, как и мои видосы будут появляться там в первую очередь. Также не забывайте ставить лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. И обязательно задавайте свои интересные вопросы на любые темы, связанные с жизнью и заработком за границей в комментариях к этому видео. И не забывайте про лайкать чужие понравившиеся вам вопросы, чтобы я знал, на какие вопросы отвечать в моих роликах из плейлиста «Антоха отвечает». Ну, а на этом у меня все До скорых встреч, друзья, и до встречи в Польше. Пока.